VAR это тот параметр, от которого напрямую зависит комфорт игры в CSGO. Если вы попали на это видео, то вероятно вы испытываете проблемы повышенного ВАРа, узнав о которой можно прописав в консоль-команду NetGraph 1. VAR как зависит, так и влияет на большинство иных показателей, которые можно увидеть в NetGraph'е. Соответственно, понижая и стабилизируя VAR, мы также избавимся от большинства других проблем, например от input lag. Согласитесь, что значительно приятнее играть с высоким FPS, низкой задержкой и крутыми скинами. Но где их взять? Hellstore это сайт, о котором вы скорее всего уже слышали, ведь он работает аж в 15 года. Итак, для начала давайте залетим на режим классик. Суть режима проста. Чем больше ставите, тем больше шанс выиграть. Давайте сделаем ставку в 70 долларов. Рулетка крутится, и в итоге мы побеждаем и забираем весь банк себе. Также на сайте есть режим CoinFlip. Его суть достаточно проста. Ставите ставку такую же, которую делает ваш соперник, и забирайте победу с шансом 50 на 50. Нажимаем кнопочку войти. Выбираем скины вручную или с помощью волшебной кнопочки подобрать и нажимаем вступить. В итоге через 10 секунд подбрасывается монетка, и мы забираем 8 долларов себе в карман. Также выигранные скины можно улучшить в режиме апгрейд, выбираем скин ну или наклейку которую хотите улучшить, выбираем скин который вы хотите получить взамен и можете повысить процент шанса с помощью денег, нажимаем кнопку улучшить и в итоге с шансом 50% мы забираем нашу эмоджу. Также на сайте есть отличный пункт приз дня, выполнив простые три требования вы можете каждый день получать награды. на главной странице сайта вы можете сверху видеть три розыгрыша, а именно ежечасный, ежедневный и еженедельный, также перейдя по моей реферальной ссылке из описания вы получите 2 бесплатных доллара на свой баланс. Также, если какой-то причине вы не получили свои 2 бакса вы можете нажать на вот эту зеленую кнопку и в разделе видите бонусный код ввести код в а также в закрепленном комментарии в описании я ставлю бонусный код который даст вам 25 центов бесплатно на ваш баланс ну И также как вы уже могли заметить на сайте присутствует очень большое количество способов пополнения баланса среди которых есть криптовалюта а также CSGO скины заходите на хеллстор и лутайте свои скины увидимся на сайте но ну а первым и самым эффективным способом который нужно обязательно сделать является переустановка игры но ну а перед переустановкой кс конечно же не забудьте сохранить ваш конфиг и желательно поместить его куда-нибудь на рабочий стол чтобы не потерять его. просто нажимайте pkm по кске в стиме управление и нажимаете удалить устройство удаляйте ее полностью но после удаления ее естественно нужно обратно скачать и обязательно запустить потому что при первом запуске csgo после переустановки у вас установится directx необходимый для функционирования игры после того как мы переустановили игру переходим по ссылке из описания и скачиваем оттуда архив далее возвращаемся в steam опять же нажимаем правой кнопкой мыши CSGO, открываем ее свойства и переходим в локальный. файлы файлы нажимаем обзор здесь мы сейчас будем удалять все ненужные для нас файлы а также некоторые будем заменять все файлы которые у меня помечены с единичка на конце можно спокойно удалять так что если вы вдруг что-то по ходу ролика не поняли можете ставить его на паузу и через паузу смотреть что у меня помечено с единицы 1 и удалять эти файлы после того как мы переустановили и запустили еще раз csgo и она у нас успешно запустилась можем спокойно удалять файл directx installer поскольку у нас уже directx установился и установщик его нам больше не нужен также можем удалить файл chrome.pack который не влияет ни на что Далее переходим в папку платформы Можем удалить все папки отсюда Есть кстати два варианта пути Либо вы удаляете все папки Либо переименовываете их так как вам удобно Например с единичкой на конце Лично я предпочитаю удалять Чтобы они попросту не занимали место на моем компьютере Важное уточнение Если вы вдруг пользуетесь серверами сообщества И играете на всяких банихоп серверах То эту папку вам очищать не нужно Потому что она отвечает именно за сервера сообщества И за модельки всякие которые там хранятся Если же вы не играете на серверах сообщества То попросту удаляйте все папки отсюда, оставляя файлы. Далее переходим в папку BIN, и если вдруг вы не знаете, как, кстати, сделать вот такую вот сортировку, то просто нажимаете правой кнопкой мыши в любом месте в папке, сортировка, и делайте сортировку по типу, также делайте группировку, и также по типу, после чего у вас будут вот так вот ображаться все папки и файлики отдельно. Но ну, а в папке BIN мы можем попросту также удалить все папки, которые здесь находятся, не трогая никакие файлы. Далее переходим в папку CSGO, а далее в папку KFG, и здесь нам нужно будет удалить все файлы, кроме папок. То есть, если мы до этого удаляли все папки, кроме файлов, то сейчас сделаем наоборот. И очень важное уточнение, если вы до этого не сохраняли свой конфиг, его нужно обязательно сохранить. Либо выбрать все и обратно его потом выделить, чтобы он не удалился, либо удалить его отсюда и потом закинуть обратно. Делайте уже как вам удобнее. Ну а чтобы выделить все, можно нажать сначала на верхнюю папку, а потом с зажатым шифтом на самую нижнюю. Чтобы отменить выделение какого-либо из файлов, с зажатым Ctrl просто нажимаем по нему LKM. И он у вас перестанет быть выделено. Удаляем все файлы и также верхние два. Остается у нас только наши папки и ваш конфиг если его сохраняли. Далее в нашей папочке которую предварительно стоило бы разархивировать вы можете заметить две разные папки kfg обычно и kfg low все очень просто. Обычно kfg это все настройки графики которые есть в CSGO. А в папке kfg low содержатся только самые низкие настройки CSGO. поэтому если вы играете на самых низких настройках и не хотите чтобы они сбились при каком-то из обновлений, то можете перетаскивать все содержимое именно от Отсюда. однако я выбираю разные настройки графики поэтому я открываю эту папку нажимаю control a английскую у меня выделяются все файлы и я их просто перетаскиваю обратно Эта папка папкой разобрались теперь возвращаемся обратно и удаляем все папки из этой папки на <coughs> истовтология которые у меня помечена цифра 1 а именно папка кэш, папка expressions опять же повторюсь вы можете их удалять а можете закрывать с помощью циферки 1 папку models папку particles и папку сцент далее переходим в папку панорама и здесь уже я думаю вы слышали о том что нужно Закрывать папки fonts и videos Однако их также можно удалять Чтобы они не занимали лишнего места На вашем жестком диске или твердотельном накопителе Также заходим в папку materials И здесь удаляем папку models У меня их две, потому что я до этого уже закрывал Ну или закрываем ее, опять же И файлик allow У меня их два, потому что я проверял целостность У меня он, короче, второй подкачался Папки папке materials у нас должна остаться только одна папка Именно панорама Далее переходим в папку ресурс Где нам нужно удалить папку flash Которая заново скачается после второго запуска CSGO Это нужно затем что в изначальной папке Flash хранится много мусора, а после повторной загрузки скачиваются только самые нужные файлы для игры. Также можем спокойно удалять папочку UI. Следующим делом нам нужно удалить абсолютно все файлы из этой папки, однако оставив два очень важных. Листаем в самый верх, и они будут располагаться где-то здесь, а именно CSGO Russian с зажатым Ctrl нажимаем, и у нас отменяется выделение, и CSGO English. Вот она у нас находится чуть выше. И нажимаем спокойно кнопочку Delete. У нас удаляются все ненужные файлы отсюда. После чего из папки, которую вы скачали заранее, Заходим также в папку ресурс И здесь мы видим два, точнее больше файлов Однако CSGO English и CSGO Russian нам не нужны Поскольку они у нас есть уже в этой папке Мы их спокойно удаляем А все остальные файлы перетаскиваем сюда Далее заходим в папку скриптс Где мы можем с легкостью удалять папку хаммер Ну либо же закрывать ее с помощью цифры 1 Также в моем архиве есть папка скриптс Которую нам нужно открыть И удалив все файлы кроме папок Из оригинальной папки Перетащить их обратно То есть в папке скриптс мы удаляем все файлы А из моей папки перетаскиваем 2 вот сюда обратно. Далее у нас идут новые обязательные эффективные параметры запуска для игры. Вы их также сможете найти в описании, как и все остальное, и просто нужно их скопировать и вставить. Самым важным параметром является NoVip, который убирает логотип CS при запуске игры. Его нужно списывать обязательно. Все остальные параметры запуска отвечают за уменьшение количества разных частиц на карте. Также по желанию из этой папки вы можете вписать еще параметры запуска, например, минус LV, которая убирает брызги крови. Этот параметр запуска очень будет полезен для компьютеров, у которых очень слабый процессор, и Direct Sound. Однако, вписав эту команду, у вас могут начаться проблемы со звуком. И решить эту проблему можно двумя способами. Либо убрав эту команду из параметров запуска, либо же прописав команду, которая увеличит задержку звука. Задержка задержкой звука играть неприятно, а вот удалить эту команду можно. Так что, если у вас нет проблем со звуком, то оставляйте ее в параметрах запуска. Если же есть, то просто убирайте. Ну и также на этой вкладке я советую убрать все три галочки, поскольку это не влияет ни на что. Это также, а это будет влиять на shift в игре, однако позже мы все равно его уберем, поэтому здесь он нам не пригодится. Да, shift-up придется пожертвовать в угоду более высокому FPS и понижению вара. Следующий способ уже был на моем канале неоднократно, однако далеко не все о нем слышали и видели. Именно создание крутого Steam, который будет выглядеть следующим образом. Если вы сделаете себе вот такой вот Steam, то во всех играх, которые вы будете запускать через Steam, у вас повысится FPS. Сделать это очень просто. Переходим на диск, на котором у вас установлен Steam, программ files x86 steam здесь листаем ниже и находим оригинальное приложение стима создаем для него ярлык перетаскиваем его на рабочий стол нажимаем правой кнопкой мыши открываем свойства здесь во вкладке объект от пути расположения нажимаем пробел и вставляем параметры запуска для стима которые также будут находиться в описании после чего запуская steam через именно ярлык к которому вы прописали параметры запуска он будет выглядеть у вас вот так если вы захотите вернуть обычный привычный steam то для начала нужно будет полностью из него выйти и запустить steam через другой ярлык которому вы не прописали параметры запуска либо же через панельку снизу для того чтобы вернуть обычный вид для стима нажимаем кнопочку вид и нажимаем обычный режим все в принципе понятно и логично обязательно жмякните там чего-нибудь под видео если оно вам понравилось потому что на сегодня у меня все всем пока и удачи